Добрый вечер, в этом видеоуроке я покажу как в SimZip поменять язык ну, по сути два способа как вручную это сделать и, и как можно через э, реестр то есть для администраторов наверное пригодится если многие будут переходить на бесплатное ПО SimZip считается одной из самых лучших архиваторов и вот у меня была такая же задача, я виндрар удалил и установил 7zip. На некоторых компьютерах оказалось, что 7zip на английском языке, но ну, пользователи как обычно не любят изучать, а привыкли э, все по русски. Но вот в чем проблема была. Для этого был, э, есть два способа. Это э, открываем 7zip, сервис, настройки, язык. И здесь выбираем русский и жмем применить. Все, работает. Можно также это все сделать через а, программку mkmspackage, то есть запаковать пакет, который будет распаковывать на другой компьютер а, 7zip с, а, с русской раскладкой. То есть он просто распакует и язык программки изменится. Вот таким способом. Я так сделал, в случай, такой пакетик, который будет но проблема в том, что он добавит в а, установку удаления программы еще один файлик, который будет отвечать как раз за язык. Но если удалить, то там ничего не изменится. И вот а, третий способ. Это через а, реестр. Мы прописываем в rejected. Открываем обязательно через адми администратора, потому что у нас не даст видеть. И находится у нас... А, как бы каталог с, с языком да, в HKC Users, то есть в обычном а, пользователе software и вот 7zip. Вот здесь, если мы поменяем, ну вот, например, покажу на итальянский. Открываем 7zip и видите итальянский язык. Теперь весь итальянский. Так, options. Мы поменяем на русский то есть чтобы все у вас более уверенно все здесь мы нажимаем F5 у нас изменилось в групповой политики вы можете задать там возможно изменение реестра вы просто даете изменения вот этого а, как бы каталог файлика в реестре и он у вас на все компьютеры где будут разворачиваться применяться политика будет меняться также есть еще одном это э, H case users но тут он находит у каждого ну, у каждой машины у каждого пользователя есть свой сит номер то есть это вот эти э, много букв, цифрок и вот тут уже будет он находиться ну вот да 7 он как раз мы открыли То есть если вы захотите вот здесь то не знаю, мы разбирались, разбирались, но у нас не получилось. Так как у всех меняется цифры, как правильно прописать это все, задать. Я подумал, это же в разы сложнее. Просто <с> сделал через политику и через а, пакет. Здесь также можете изменить, и у вас изменится язык. Вот это значение берется по умолчанию при изменении как раз обычного юзера, то есть да, всего, а, любого юзера компьютера. То есть если вы под любую учетку зайдете и здесь будет стоять на it, то он изменит. Вот такие три способа я привел вам при изменении языка в, а, в архиваторе 7 Zip. Надеюсь он поможет вам и администраторам, которые столкнулся с такой проблемой. А, на этом видеоурок я хочу закончить. Всем спасибо. не свидания. Подписывайтесь на канал мой и вступайте в мою группу.